Они говорят о том, что значит, во время установки имплантата, если мы сразу устанавливаем формирователь десны, одномоментно будет при регенерации, да, при замещении да, вот, костной раны, формироваться ткани единожды. То есть не будет повторного переформирования вот этого комплекса, когда мы раскрываем, убираем заглушку, устанавливаем ФДМ как второй этап. То есть не будет этого повторного запуска, этого регенеративного процесса. Они говорят о том, что в этот момент, когда мы раскрываем заглушку и устанавливаем формирователь туда, существует большой риск микроподтекания. Жидкости, крови и так далее Инфекционного агента И он там остается Мы его не можем уже никак извлечь Из этой шахты и вот этих переимплантной зоны Из Десны И ставим вот на эту грязь абатмент И поэтому развивается переимплантит эта методика для профилактики переимплантита Она никак не связана Ни с какой поддержкой никаких трансплантатов Значит, давайте, мы вчера, я не знаю, вы, может быть, немножко как-то отвлеклись, когда мы проходили э, свободные десневые трансплантаты, говорили о том, как они питаются. Помните? Это диффузное питание от принимающего ложа и за счет закрытия слизистым кастичным лоскутом. Как может металлическая поверхность являться поддержкой трансплантата, вам не можете объяснить? А если было ничего, вы ничего не ставите, просто А это ваше дело. Какой вы методики придерживаетесь, такое и делаете. Если у вас хорошие клинические результаты на вот методе с установкой формирователя, я не работаю так. Я вам могу сразу сказать, у меня несколько было работ, когда я это сделала. Мне не очень понравилось то, что мне принесли пациенты на снимках после спустя там 6-7 месяцев. И э, я предпочитаю двухэтапно работать. Это моя. Это, я вам ответила сначала да. Так как положено, а потом свою точку зрения. То есть можете подсадить лоскут, но ушите. Я всегда ушла, я не ставлю формировательную. Я считаю, что это в неправильно. Я считаю, что я создаю помпу для микроорганизмов, которая проникают в область переимплантной зоны и может подействовать, резорбировать костную ткань. Это моя позиция. Лично я ее не навязываю никому. Это просто моя точка зрения. Потому что я клинически получила нехорошие результаты на это. Значит, а по поводу распространенных. Я не хотела этого касаться на самом деле, но вы раз развели эту тему. делать вот. конечно у меня вот был очень неприятный случай у девочки, которые очень не грязнули и вот на очень хорошей системе на премиум классной, у нее именно я единственный имплантат ей так поставила Я поставила 4 и единственный который стоял вот таким образом. Я не люблю эту методику, еще раз. Мне надежнее работать по-другому. А если вот такой клинический случай, вы подсажне этот паттер и все равно ушиваете? Это Нет, здесь мы уже рассматриваем устранение, да, как бы принесенного нам дефекта, который принесли. Здесь мы обрезаем коронку или делаем новую, да, временную какую-то снимаем да, имеющуюся и на имеющемся абатменте, потому что здесь нету, мы не говорим здесь о резорбции костной ткани. Здесь имплантат стоит вот в уровень кости. И да, обязательно. Прямо такие огромные черные треугольники. Так, реворок. Кисна же просто обтянет э, этот Столб Будет стол какой-то. Или она растет? Она растет 3 месяца. Запомните, 3 месяца. Не раньше. А потом отдавливается по типу степени. Конечно. А потом, а с... а потом делает... Несколько школ все делают по-разному. Да нет, это не несколько Потом, школ. Вот это, это... Вы убиваете своими высокими отдавленными коронками десну. И уходят сосочки. Потом вы хватаетесь за голову и приносите это парадонтологам. Нельзя так делать на, на этапе моделирования. Вот здесь вот трансплантаты так делать нельзя. Я знаю просто вот это, это у ортопедов у всех паническая боязнь черных треугольников. Они когда их видят, они начинают их запихивать вот этой пластмассой. У меня просто война это постоянная, я не понимаю, почему. Там нету никакой проблемы. Арнам, расскажите, нам тоже очень интересно. Я знаю, что я люблю своего ортопеда, что он у меня, не бывает на черных треугольников, я ему делаю с он выводит, ну, не такие коронки, а с тонким-тонким основанием. Ну, все там наполировано, заполировано так, что там никто не прикрепится. И, ну, как бы у нас нет такой то если честно. А у меня вот есть, например, Хорошо. потому что у меня не единственный Хорошо. ортопед. Я училась, что она уже большая часть с этим. Что делать? Вот мы сегодня рассматриваем. Мы рассмотрим метод, просто которым можно. Нет, у него либо замена коронки, либо ее коррекция происходит, да? потом пациент должен знать, что эта коронка будет заменена на другую, потому что она, ну, как правило, вот мне вчера кто-то из докторов показывал клинический случай, где пациент пришел с такой ситуацией, и там на коронке уже розовая десна сделана, керамическая. Ну то есть уже с самого начала это протезировали, когда был дефицит ткани мягких. Но мы сможем добавить? Да, мы да. Сможем? да. Только при условии коррекции ортопедической конструкции. Да, можно, потому что там нету дефекта костного волоса. Она благодарна, она растет. На все вообще не, не отдавливайте ее Этими временными коронками Не надо вот ее за, за, Заталкивать в нее Потому что я бьюсь просто У меня иногда такое недопонимание Ну как здесь будет забиваться пища Говорю, да иррикатором он будет промывать Хорошо, можно... Не ваше дело, что туда будет забиваться Это моя проблема Если вот в этой ситуации имплант не ставят вот, Зуб удалили ну. Там планируется мостовидная конструкция знаете, как можно сделать? Если вы не хотите излишне травмировать пациента, вы можете удалить зуб, подождать э -э какое-то время, чтобы у вас эпизирировалась, да, как бы луночка. По сути, что нужно, чтобы у вас Вот послушайте меня. Сейчас дайте мне листик, пожалуйста. Я нарисую, что можно сделать. Нет, туда бумаги больше. Все кончилось. Вам нужно дождаться, пока у вас закрылась лунка, чтобы у вас было эпителий везде. Доктор, я вам рассказываю. Чтобы у вас было эпителий везде. И в этом случае тогда можно сделать о, мягкопластическую манипуляцию, небольшую, прямо местными тканями, здесь же, и создать как бы такой валик. Вестибулярно это будет смотреться, как будто там зуб. И потом вы просто временной коронкой отмоделируете вот этот обои, да. И не устанавливая туда никакой имплантат, просто на мостовидной конструкции. Вот я покажу. Мы опять же вот эту двойку несчастную возьмем ее за базу. Вот у вас десна, зуб удалили, месяц прошел. Все, ну и здесь какой-то вот завальчик да, у нас получился. Пусть там больше, меньше, вот такой и так далее. Вот ваша небная поверхность. Вы делаете, отступаете э, тот объем, который вы будете подгибать сюда. Ну, то есть, необходимые, это минимум 5-6 миллиметров, которые вам нужно восстановить. И плюс еще на загиб где-то миллиметра 2-3. Вот порядка, наверное, сантиметра где-то вы откладываете от контактного пункта, да, вот ориентируйтесь на краешек, там, проксимальный как какой-то зуба. откладывайте вот сюда этот сантиметр на небо.